Коллеги, снова здрасте, сегодня у нас 21 факт по программированию Вопросы и ответ, которые вы присылаете, на которые я с интересом отвечаю сегодня на удивление этих вопросов очень много и чтобы опять же не затягивать видео единственное, что хочу напомнить подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео ну и давайте приступать итак, вопросов у нас сегодня действительно много это считайте, вот здесь их раз, два, три, шесть еще здесь немножечко и еще вот здесь немножечко, и, в общем-то, еще вот здесь немножечко на эти вопросы сегодня будем отвечать. Итак, еще раз хочу поблагодарить за вопросы, и они на самом деле очень интересные, и поехали! Итак, вопрос номер 94, Vertical Slice Architecture, зачем опять новая архитектура? Ну, Друзья, во-первых, Vertical Slice Architecture придумал человек, который называется, которого зовут Джимми Богарт, который придумал Автомаппер, uh, который придумал Медиатор. И вот на базе Медиатора у него появилась такая идея, которая, на мой взгляд, очень интересная и, в общем-то, да, отражает некоторые потребности, вернее, большинство потребностей, которые могут возникнуть uh, в приложении. Но uh, это, наверное, очень просто звучит. Ну, другими словами, чем, что такое slice? Uh, slice это вертикальная такая шкала, если можно выразиться, вертикальное следование, вертикальный поплайн, который идет от UI. То есть вы кликаете кнопку, кнопка идет на backend, дергает какой-то метод, и этот метод идет в базу, делает какие-то выборки или там какие-то действия, неважно, что это команда или query, ну, это в концепции медиатора, и возвращает на ваш UI, на результат вашего нажатия какой-то результат из базы данных UI, как-то новый рендеринг, это что касается вот API подхода, да, то есть, когда вы используете ISP.NET Core, в частности, таким образом, получается, что у вас одна, одно действие, вот этот вот слайс, оно прошивает все слои, которые Джимми любезно нарисовал в одном из своих э, записей блога. И таким образом, если вы разделите все вызовы, э, на отдельные такие слайсы, так сказать, вам будет проще управлять вот этими самыми вызовами. А, да, это на самом деле продолжение от паттернов Enterprise Architecture, то есть вот этот самый uh, Vertical Slice Architecture, но что он дает? Смотрите, у вас каждый uh, метод вызывается непосредственно uh, ну, вот по этому слайсу, да, по этой сверху вниз, там, до, до самого низа, до, до базы данных, и в общем, ну, как вариант, да. Другими словами, смотрите, если у вас есть метод get orders, то вы можете использовать ORM, например, Entity Framework, замапить его в Автомаппер, который выдаст вам DTO, и наружу на UI прилетят э, вот эти самые ордеры. Да. Если у вас есть order by details, то вы можете просто сходить э, в базу данных, прямым sql вернуть э, непосредственно какой-то информацию по конкретному заказу ордеру, так сказать то есть другими словами вот эти вот все походы они меняют всю концепцию к тому что у вас вот этот вот один вот этот вот большой длинный слайс может быть реализован обособленно от другого, никак не затрагивая его функциональность, никак не используя его, допустим, viewModel, его маппинги, его вызовы. И, ну, естественно, что у вас может быть какой-нибудь, ну вот в этом месте, да, какой-нибудь сервис, который вы можете дернуть и вот в этом методе, и, в общем-то, даже и вот в этом методе. Но тем не менее, реализация уже будет настолько свободна, что вы можете э, без привязки к конкретному функционалу, к конкретным базовым понятиям каких-то там. Э, то есть горизонтальным, да, между собой связаны, вызывайте их вертикально. Это на самом деле дает большой плюс, и это на самом деле очень удобно. Опять же повторюсь, это удобно, потому что реализация вот эта вот, она на самом деле может быть разной для, кажд... для каждого из а, вызова. Ну вот какими-то вот такими вот словами. Я на самом деле приверженец этой архитектуры, хотя я больше всего люблю э, View модели, если перекладываться на концепцию, шаблонов для Visual Studio, то есть MVC, а есть Page. Так вот, Page идеально ложатся в эту концепцию, и у Джейми Богарта есть на самом деле демонстрационный пример, который частично реализует там Clean Architecture, и вот она, в общем, очень красиво ложится в эту концепцию. Но основательно рекомендую посмотреть, ну, в общем-то, надо сказать, что и при использовании MVC подхода, где у вас контроллеры, View, View, ViewModels, view вот, вот этот MVC, да, то в нем тоже можно реализовать вот этот вот подход, опять же, использовать и медиаторы, ну, медиатор, вернее, который вот сделал Джимми Богорт, ну, или каким-то другим способом реализовать, я уже где-то показывал, как сделать свой медиатор, на канале посмотрите, будет интересно, я думаю, что вы поймете, для чего это все было придумано, вот этот вот архитектура Vertical Slice она на самом деле, ну, в общем, во многом может вам помочь, во э, многом может э, продвинуть вашу вот разработку, вашу DDD, если хотите. Ну и поехали дальше. Итак, вопрос номер 95: когда не нужно использовать solid? Друзья, у меня на самом деле немножко обескурал этот вопрос, потому что нужно понимать, что solid это набор паттернов, которые. Э, который можно использовать в разных местах, то есть одна буква это один паттерн, ну, например, single responsibility или, или там dependency injection, да, смотрите, когда можно не использовать dependency injection, да, всегда можно не использовать dependency injection, но это будет такой, ну, плохо пахнущий код, если знаете, что это такое. То есть Dependency Injection минимизирует связанность. Если вы не будете использовать Dependency, будут у вас везде new, инстансы, связи. В общем, это плохо. Uh, single Responsibility uh, тоже, если его можно везде не использовать. Другой вопрос, что их придумали для того, чтобы разработчики или группа разработчиков, или команда разработчиков понимала, о чем речь идет, в каком месте, uh, какая штука была реализована, как она работает и с чем ее видят. Другое дело, что вы можете не, всегда не использовать. Но ну, это, как правило, хорошего тона, как я уже много раз говорил. То есть вы можете сказать там, спасибо, но можете не говорить спасибо, вот, или там, пожалуйста, в ответ на какую нибудь просьбу. Ну, вот, вот как-то так. То есть, когда не нужно использовать солид, ну, лучше всегда использовать, и не конкретно солид, а какие-то паттерны, которые включают, в том числе и солид и даже другие паттерны, которые не включены в солид-набор. Ну вот, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Вопрос номер девяносто шесть. Принципиальное отличие Identity Server четыре от... OpenID Dict, э, что выбрать. Ну, смотрите, Identity Server, напоминаю, что он будет работать э, бесплатно и поддерживаться до конца действия iSP.NET Core 3.1 версии. И после, э, это будет ноябрь 2022 года. После этого он перейдет на коммерческую основу. В общем, если вы используете Identity Server в своих локальных проектах, которые, в общем-то, в частном случае могут быть использованы, то это бесплатно. Как только вы переходите на коммерческую основу, вы должны будете купить лицензию и это печаль а, проблема в том что стоит она достаточно дорого Ну, вообще это не мне решать у каждой организации это, наверное будет своя а, метрика другой вопрос что есть о по э, как альтернатива и это на самом деле альтернатива которая перекрывает полностью identity сервер более того э, отличие принципиальные есть identity сервер из коробки, если понимаете, о чем я, реализует некоторые фишечки, которые, в общем-то, в OpenID Dict вам придется реализовать вручную. А, сбор клаймов, ну вот, вот такие вот маленькие нюансы, вам, они в Identity Server решены и предоставляются сразу, как только вы запустили и установили там пакеты, то в OpenID Dict вам придется их реализовать. Но скажу честно, что после того, как я немножко поизучал Identity Server, мне так или иначе пришлось вручную делать оверрайды, ну в общем делать какие-то кастомные реализации для вот этих вот некоторых э, методов, которые в общем-то используются при авторизации и аутентификации а OpenID Dict они сразу дают <laughs> эту возможность, то есть заставляя пользователя реализовать именно то, что ему нужно что выбрать? я рекомендую OpenID Dict и так скажем я планирую сделать, опять же, такое же количество видео, как я сделал для Identity Server, но для OpenID Dict. Ну, опять же, если видео наберет, там, ну, давайте скажем так, там, тысячу лайков, тогда, тогда я займусь, потому что это вот, достаточно большая задача. И, в общем, отдаю на это, на, на вашу совесть. Наберете тысячу лайков в этом видео. Будем говорить, будем делать. Если нет, так, поехали дальше. Вопрос номер 97. Как, а, что выбрать? OPS 2.0 или OpenID Connect? Друзья, на самом деле, это э, нельзя выбрать что-то одно или другое. Что такое OS 2.0? Это стандарт международный, который содержит несколько спецификаций, по, который позволяет э, делегировать э, то есть вашему реализованному сервису эти спецификации, делегировать авторизацию, аутентификацию и управление ими. OpenID Connect – это надстройка на os 2.0, которая позволяет... Э, сообразить еще такую штуку, которая называется Identity Token, да, то есть если э, open OS 2.0 выдает Access Token, да, через который вы можете ходить между сервисами, то OpenID Connect она выдает Identity Token который, в общем-то, может использовать то приложение, которое этот токен получило. другими словами, чтобы минимизировать нагрузку на OS 2.0 потому что там клайм разрастаются и токен начинает быть большим Uh, OpenID Connect, грубо говоря, он выделили вот в эту вот маленькую надстроечку, которая только это и делает, потому что идентификация пользователя, данные пользователя, подтвержденные, естественно, сервером авторизации, которые приходят на клиента, их не нужно нигде рассылать, поэтому рассылать только uh, access токен. А OpenID Connect просто хранит информацию о пользу, причем не просто, а подтвержденную ну, вот, на сервере авторизации. Я думаю, что понятно, что между ними выбирать не нужно, это две части одного целого. Ну и вопрос 98. Что такое интеграция? Интеграция с другими сервисами, с вы с задачами, с интеграцией с другими сервисами. У, на самом деле я так понимаю, что, ну смотрите, на самом деле интеграция бывает разная. Если я правильно понимаю, интеграция идет о том, что, например, у вас есть компания, которая, допустим, продает там какие-то товары, я не знаю, или оказывает какие-то услуги. Но вы принимаете какие-то платежи, да, какие-то карточки, купончики, но тут у вас появилась возможность или необходимость интегрировать оплату с другими сервисами, ну, например, Яндекс Деньги или там альфа Банк в конце концов, да, то есть вот эти вот службы, вот эти вот сервисы сторонние, они должны как-то интегрироваться в вашу систему и интеграция в данном варианте подразумевает, что вы предоставляете пользователю возможность выбрать несколько способов оплаты. Ну, это как один из вариантов, да. Что такое интеграция в данном варианте? Это имплементация API с компаний партнеров в ваших э, сервисах для того, чтобы пользователю предоставить возможность э, ну, большего выбора услуг. Э, да, мне приходилось сталкиваться с такими задачами. Я достаточно количество раз работал с Яндексом, с Гуглами. Карты, кстати, например, тоже как вариант интеграции. Э, то есть, э, другой вариант, смотрите, что... Э, можно реализовать эту интеграцию разными способами Есть интеграции, ну, однонаправленные Например, есть э, у вас, допустим, какая-то карта, которую вы должны показать пользователям И вы можете использовать карты Яндекса, карты Гугла, карты там Бинго, да, или там еще какие-нибудь карты Суть сводится к тому, что так или иначе пользователь увидит, ну, грубо говоря, одну и ту же картинку Карту с натыканную на ними какими-то маркерами и тут результат будет один и тот же. Карта с маркерами. А есть другой вариант, когда вы интегрируете разные услуги, которые предоставляют разные варианты их использования. Но у пользователя просто появляется, ну, например, у вас есть какой-нибудь блог, и вы с одним разработчиком договорились, и вам он предоставляет, ну, допустим, комментарий, да, сервис комментариев с другим разработчиком или с другим, там, компанией договорились, они предоставляют там, допустим, ну допустим рейтинги показывать ну, ваших статей да и встретим там еще о чем то то есть разнотипные вот эти вот э, сервисы дополняющие друг друга не замещающие а дополняющие тут другой тип интеграции и все за того какую интеграцию как, с какой стороны вы делаете в общем то мне приходилось делать и так и так и с той и с другой стороны и все зависит от того как вы реализуете первую интеграцию? Если она будет однотипной для всех, она должна быть более общей с абстракциями. Если они все разные, то должно какая-то управление. Ну, в общем, это нюансы уже реализации. Я думаю, вы поняли, о чем я говорил. Итак, следующий вопрос номер 99. Что такое IoT и как ее изучить? Как ее изучать, вернее? Ну, в общем, что могу сказать? IOT это Internet of Things, то есть так называемый интернет вещей. Грубо говоря, это когда ваш холодильник общается, например, с микроволновкой. И что для этого нужно? Для этого нужна какая-то инфраструктура, обычно облачная, которая доступна с любых мест, любого места в любом месте земного шара. И набор специальных функций, которые могут ваши микроволновки отправлять в это облачное, делать какие-то вычисления. В общем, это такая экосистема, которая позволяет а, вот на низком уровне вот этой техники, например, общаться. Собственно говоря, это могут быть инструменты, игровые приставки, телевизоры, опять же. Ну, вот это, в общем-то, то же самое. Другое дело, что вот это вот научиться программировать, это немножечко не то. В основном это больше похоже на конфигурирование, на мой взгляд, опять же, может быть я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях Другими словами, вот эта вот инфраструктура, вот эта вот экосистема, ну например, Azure, да, для которой тоже есть IoT Это набор специальных функций, каких-то сервисов, каких-то дополнительных обработчиков, которые на платформе Azure, не Azure, а Azure в общем-то они реализуют этот функционал какого типа обмена информация может быть между микроволновкой и холодильником например ну это как бы уже на, на ваше усмотрение заказать продукты или сказать какая температура ну я думаю что я понятно объяснил давайте теперь вопрос номер 100 что такое демпондентность операции, где и, в общем, и важна в программировании. Ну, смотрите, есть, это вообще-то математический термин, и, в общем-то, говорит, гласит он о том, ну, давайте на примере э, программирования, Например, REST-запросов. То есть есть API-запросы у RESTful сервиса, и вы знаете, что там есть: get, POST, PUT, DELETE. Например. Если вы делаете get э, по какому-то параметру или без него, какого-то метода, то сколько бы вы раз не выполнили этот метод, он вернет вам одни и те же данные. В, в этом и есть демпендентность. То есть э, количество запросов значения не имеет. Главное, чтобы параметры, соответственно, сохраняли. То есть один и тот же запрос, выполнится неопри... неограниченное количество раз, вернет один и тот же результат. Что же, например, касается post, put или delete? Ну, например, если вы в первый раз удалите какую-то запись, то второй раз ее вам удалить не получится. И в этом случае post, put, delete, они как бы не совсем адемпадентны. И если вы пишете микросервисную систему, которая, в общем-то, может запускаться нескольким количеством инстансов, то вот эта адемпадентность, она имеет значение. То есть какое бы количество инстансов не выполнял один и тот же, допустим, удаление одного и того же объекта в базе данных, результат всегда должен быть один. Там объект удален ну это на самом деле достаточно серьезный и сложный вопрос, но в общих чертах я думаю, что вы меня поняли надо сказать, что пост, put и delete работают по такому же принципу то есть пост всегда должен втыкать в базу данных э, одну и ту же запись, а повторный вызов не должен ее втыкать, но э, результат должен быть э, тот же самый как и в первом случае, то есть статус э, 201 created как это решить? Ну на самом деле это уже другой вопрос и это уже на, на ваше усмотрение. И временные метки, и специальные таблицы синхронизации. В общем, там как вам будет удобнее Ну и на теперь вопрос у нас номер 101. <coughs> Прошу прощения. Он очень длинный, но я вот выделил а, два этих вот. Вы можете все прочитать, я прочитаю только то, что непосредственно будет иметь для меня важность ответа. Слышал, что запускает несколько экземпляров на чтение, одни на запись. Может быть, два или более экземпляров запущенную на запись, дает ли это выгоду? Ну, во-первых, я такого... Ну, не знаю, я вот честно говорю, я с таким никогда не встречался. Обычно не имеет значения, какая instance, да, то есть, если вы специально для разработки, то есть для разделения вот этого Securest, например, да, подхода, один сервис делали, что он только читает, другой сервис делает, что только записывает, то собственно говоря, количество запущенных инстансов этого сервисов ни, ни на что не повлияет. Другими словами, если вы в одном сервисе напишите и записи, и чтения, то они будут работать одинаково для всех вот таких вот инстансов. И тут как раз уже включается, что такое было сказано про эдемпадентность в предыдущем вопросе, как раз вот этот механизм включается. То есть неважно, какое количество сервисов будет у вас, допустим, делать чтение с одного места таблицы или с, одного, с одной записи, или удалять одну и ту же запись, всегда должен быть одинаковый ответ. Вот для этого в основном и требуется эдемпадентность, которая гарантирует, один и тот же результат при выполнении одного и того же запроса. Ну и вторая часть вопроса: кто лучше следит за нагрузкой и может автоматически запускать, установить экземпляры микросервиса при необходимости и, на, и ненадобности их гасить. Ну, вообще на самом деле, мы говорим сейчас про Kubernetes это одна из, один из инструментов, который может это делать автоматически. Например, Docker Swarm это более облегченный механизм управления вот этими инстансами. Ну есть и другие варианты, на самом деле, они так или иначе перекликаются с Kubernetes, но на разных платформах их разное количество представлено. Суть сводится к тому, что в зависимости от нагрузки, вот этот вот Kubernetes, например, он понимает, что недостаток, не хватает, не вывозит, при помощи там специальных механизмов просто поднимает еще один инстанс и количество обрабатываемых запросов увеличивается ну кратно. Соответственно, если, допустим, нагрузка на сервисы упала, он может погасить инстанции. В общем, это все управляется как на автоматическом уровне, так и на ручном управлении. Ну, в общем, это уже на стороне, я так думаю, девопса. Я думаю, что я, опять же, понятно объяснил. Ну, и, наконец, вопрос 102. Конструкция ThinkAwait позволяет не блокировать пользовательский поток. Да, это правда. На каких архитектурных слоях следует использовать эту конструкцию на самом деле этот вопрос для меня непонятен, потому что это никакого отношения к архитектурным слоям в общем-то не имеет где хотите, там и используйте Async и Более того, бытует мнение. Ну, вот, у большого числа разработчиков, которые имеют большой опыт, всегда используйте Async wait, если это возможно. Если это даже не требуется, просто есть некоторые особенности передачи контекста между вот этими запросами. И на самом деле, ну, Async eight никоим образом не мешает по производительности. То есть ну опять же, конечно, в кривых руках и калькулятор зависает, если честно но, в общем, вот нижняя, да, которая не будет ли чрезмерное использование конструкции губительная для производительности? Нет не будет, потому что э, все хорошо в меру ну вот на следующем примере, я думаю этого будет понятно ну и давайте переключимся на следующий вопрос, вопрос номер 103 какие задачи бизнес-задачи все же стоит реализовать через многопоточность но ну, на самом деле э, здесь указан пример да здесь тоже можно но вообще многопоточность это обработка данных в одно и то же время раскиданная по потокам то есть э, есть у процессора как бы логические процессоры, есть реальные да, ядра-процессоры. И вот чтобы они были загружены, на каждому дать свою задачу. Но ну, это так, вот я грубо, грубо, грубо утрирую, чтобы было понятно, что такое многопоточность. Это когда параллельно выполняется несколько задач. Ну, например, допустим, вам да, можно нужно сделать рендеринг э, видео то есть вы разбиваете его на куски и каждый рендерится отдельно в параллельном значит одновременно а значит это будет быстрее например у вас есть пачка файлов вы их тоже также можете не последовательно по одному а в параллели по несколько штук обработать это тоже будет быстрее например, есть какие-то расчетные операции для каких-нибудь там вариантов каких-нибудь формул вы тоже их можете запустить считать параллельно это тоже будет быстрее и в общем-то, отвечая на последний вопрос который звучит, асинхронная задача с этим справиться а следует ли перекладывать на несколько потоков асинхронная задача и многопоточность нужно понимать, что это не одно и то же то есть потоки могут идти параллельно, но они могут быть несинхронными. То есть, другими словами, асинхронность и э, параллельность это не одно и то же, это нужно понимать. Ну и еще один вопрос: на этот раз уже номер 104: Как в асинхронном методе вызвать асинхронные методы так, как в асинхронном методе вызвать асинхронные методы получения данных независимых из разных источников, используя многопоточность то есть в методе есть несколько await'ов, они выполняются последовательно, но без блокировки как их выполнить параллельно, но здесь я вам покажу пример я думаю, что это будет намного понятнее итак, предположим, что у меня есть какой-то метод, который что-то делает возвращает task, ну в данном случае просто заглушка, дилей, там, две секунды понятно, что если я вызову этот метод через async и wait, он будет выполняться 2 секунды если у меня есть второй метод, который выполняется 1 секунду и я его выполню через async, он будет выполняться 1 секунду следовательно, если я вот в этом месте да, давайте покажу, вот здесь вот, вот вызову один метод и вот здесь вызову второй вот эта штука мне отработает э, 2 секунды вот это тоже секунду, и того в результате у меня получится что метод работал 3 секунды то есть, последовательно, сначала один завершился, потом другой. А если я сделаю вот таким способом, то есть я из каждого метода, вот в данном варианте, получу не async, и через async не сам выполнение метода, а создам задачу и со второго возьму задачу. А потом эти оба метода положу э, в конструкцию when all, то есть task when all, и поставлю в начале async ой, в смысле, wait, прошу прощения, то у меня эти методы начнутся выполняться параллельно. И, в общем-то, результат у меня будет, правильно, 2 секунды. То есть максимальное время э, второго метода. Таким образом, два асинхронных метода я запустил параллельно, используя конструкцию task .when all. Есть и другие конструкции, которые well, whenAny, ну, то есть когда какой-нибудь из них. Ну, в общем, это уже на ваше усмотрение можете... Используйте это таким образом, как вам будет удобно. Ну и на этом все. Вопросов было много, видео получилось длинным. Я напоминаю, подписывайтесь, если не хотите пропустить новые выпуски. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Ставьте лайки, если вам видео понравилось. Ну и в общем, пишите правильный код.